Итак, всем привет! Короче, короче, тяжело говорить с утра. Вот мы в Кольчугино, значит. Хочу показать, что у нас сегодня будет участвовать. Это Маврик. Вот такой вот красивый он. Куча-куча вещей в нем навалено с таким прожектором наверху О. дальше у нас Я такой гепард наряженный альфа сейчас еще гепард 2016 года Модельный год ребята вот там шли пружинки подраслазить да, Рома все видит, но не надувает. Да, без домкрата делать, но у них получается. Так, значит, получается. Терминатор. Вот такого вот к соревнованиям подготовился серьезно. И барана уже достали. И барана достали. И барана? Такой гепардик у нас. Потом вот такой гепардик у нас да. идет. Барана? Зачем мы и барана достали? Белая ворона во всей этой стаи нашей. Так вот красиво он весь. Вот такой вот. вот золотый желтенький такой еще у нас. Типа, тоже к соревнованиям подготовился. Вот так вот. Коллекция гепардиков будет участвовать Верпишка чисто техничка Перевести Довести Так вот Всем добра